Ребята, что-то тяжеловато стало вести контент Семейный бизнес последние две недели резко просел Вынужден временно перейти на чаевые Поэтому, если кому-то из вас нравится то, что я делаю Информация по возможности оставить на чай в описании А еще лучше, если вы будете делиться моими видео, где сможете Также у вас есть возможность запастись у меня подарками на Новый год для девчат рекомендую доски ручной работы, а парням в самый раз подойдут коптилки. Ну а теперь очередной новогодний рецепт. Я знаю, что вы все равно будете готовить на новый год селедку под шубой. Даже несмотря на то, что во втором рецепте новогодних рецептов я вам показал, как приготовить скумбрию под шубой. Окей, давайте селедку, но давайте ей хотя бы шубу поменяем, а то она бедная постоянно в одной и той же шубе. Что у нас там в оригинальном рецепте? Свекла. Сельдь понятно, морковь отварная, куриное яйцо, картофель отварной, майонез и лук. Я предлагаю морковь заменить яблоком, лук обычный заменить зеленым, куриное яйцо заменить твердым сыром, добавить зелень, а свеклу заменить свежим огурцом. Ну, картофель, майонез, конечно же, оставляю. Нужно подготовить селедку и правильно ее разделать. Сельдь мелко нарезаем, лук зеленый нарезаем, зелень нарезаем, сыр на терку, картофель на терку, огурец рубим мелко, яблоко тоже рубим мелко. И давайте уже наконец-то собирать селедку под новой шубой. Первый слой селедка. Делаем на ней сетку из майонеза. Сверху лук зеленый. Опять майонез. Яблоко. Картофель, опять майонез. Огурец. Сыр, опять майонез. И сверху зелень. Все по одному слою. Ну разве это не красота? Очень красиво, очень! Друзей, удивите точно! Делитесь моими рецептами и подписывайтесь!